Всем привет! Сегодня я хочу рассказать и показать, как у меня живет жук зафобус. Ну, говорят правильно называть его зоофобас, но я называю зоофобус, как и многие. Вот это, этот жук живет в тропических лесах, но и у нас его тоже можно разводить. Его разводят, чтобы кормить всякую живность. Черепах, там, пауков, рыбок, ежей. Ну, я лично... Птиц кормлю ими. В Азии, конечно, их едят, но я, я этим не занимался. Ну, и вам не советую. Вот. Жуки у меня вот так живут. По поводу разведения. Жуки любят большую температуру. Ну, относительно 25-28 должно градусов быть. Если будет меньше, жуки будут тормознутые, не будут размножаться. Вот, пожалуйста. Сейчас мы видим процесс размножения. Вот так они сидят. Коряшки очень любят. Поэтому я им наложил. Здесь у меня отруби. Ну, мешок стоит около 200 рублей. Поэтому хватит. Ну, на очень, очень надолго. Вот. Еще им нужна влага. Влагу они у меня получают из картошки. Вот такую картошку я сделал отверстие. Все, я им положу. Просто они будут ее кушать, залазить и получать от этого влагу. Еще надо жуков опрыскивать. И я опрыскиваю, ну, где-то два три раза в неделю ну или по возможности вот в коряшке они еще откладывают яйца вот они здесь под каждой коряшкой жуков здесь немало вот они и я посмотрел уже есть мелочь у меня то есть, уже личинки ползают, но они мелкие, говорят, что они могут съедать свои же личинки. Поэтому я придумал вот такую штуку. Вот, я взял вот такой контейнер, сделал отверстия, специальные маленькие для того, чтобы пересадить сюда жуков. Они будут откладывать яйца. Мелочь будет через эти отверстия падать вниз. И как бы, будут отдельно от приплода жить. Вот, вот так это все дело будет выглядеть. Все, здесь будут жить жуки, там будут жить личинки. Чтобы личинки там лазили спокойно, я хлопья овсяные купил. Сейчас я насыплю вот так. Все. Также я сюда положу картошку. Также коряжек положу сюда. Все. Они будут здесь плодиться. Мелочь будет падать туда. И не надо их разделять. Вот так они и будут жить. Все. Самка, она где-то за свою жизнь где-то полторы тысячи яиц будет откладывать там вот но ну, она примерно за раз 60 их откладывает поэтому вот так все здесь бы они друг другу уже не будут мешать ну и все все что я хотел рассказать вам все до свидания